Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Привет, Дон. О, привет, Даск. Ты чего, мороженое захотела? Да нет, сестренка, я к тебе по делу. Ого, вижу что-то серьезное. А ну-ка давай, рассказывай. Слушай, Дон, я вот думала, думала, ну и придумала. А давай наших малышек отвезем на море. Чего? На море? Нет, идея, конечно, хорошая, даже отличная, могу сказать. Но, ну как мы это сделаем? Я же, ты же знаешь, я целое лето должна здесь работать. Слушай, так это не проблема. Мы найдем кого-нибудь на замену. Ну, сколько мы там уедем? Ну, недельку, две, всю. все. Ну, ты же видишь, наша малышня, он вечно в соплях. То кашляет, чихает, то назвак уже у них. Ну, все, я больше так не могу. Пусть немножко развлекутся, покупаются. Загорят, в конце концов. Ну, тогда ладно. Слушай, ну только нужно наверное, надо, правда, Дон? Но раз надо помочь, значит, поможем! Только как мы туда поедем? Нам же нужно собраться! Чемоданы, сумки, стапараты! Это ж можно не только сестренок прикупить, но еще и попутешествовать в Америке! Ну да, но сейчас нужно собраться, прикупить все, а еще нужно найти двух куколок, чтобы присмотреть за моим питомцем и подменить тебя на работе! Все! Ничего себе! Новые девчонки преобразились! Очень круто! А чемоданы просто бомбезные! Это что, нам? Ага! Но не только это! У нас есть еще один сюрприз! Ух ты! Ничего себе! Классные подарки! Мне очень нравится! Слушайте, так еще нужно вещи свои собрать и Ну молодцы! А я так вообще в шоке! <хе> да, вот такие мы! И вместе мы все можем! Ведь мы семья противоположностей! Привет, друзья! Ну что ж, давайте посмотрим, кто же из этих куколок заменит Дон в кафешке с мороженым и кто из этих куколок будет ухаживать за питомцем Даск! И мне, если честно, не терпится открыть шар второй серии! Я все-таки надеюсь, что там будет сахарок или перчинка. Где моя подсказочка? И... Вау! Это микрофон и галочка. мик -чек. Честно, не знаю, что это означает, но очень интересно. Здесь у нас наклеечки. Вот они. И следующий слой у нас с бутылочкой. Ой, смотрите, розовый шарик. Ух ты, какая нежная. Розовая бутылочка и салатовая крышечка. Мне нравится такая бутылочка. Нежные такие цвета. Прям очень интересно, что это за куколка. И следующий слой. Открываем. Ого, какие прикольные Смотрите ага, Обувь разных цветов Одна салатовая, вторая розовая Вот это круто Мне кажется, что эта куколка Однозначно заменит Дон в ее кафешке с мороженым Потому что она такая яркая Ну не знаю, наверное и солнечная тоже Но то, что яркая, это однозначно Ого, смотрите Здесь даже не закрылось полностью Вот это отверстие Вот эта крышечка это что ж там за сюрприз такой? Это однозначно платье. А -а -а -а! Какое оно классное! Просто изумительное, бомбезное! Очень суперское. У меня просто слов нету. Какое оно клевое! Я просто обожаю эти платья, особенно вот эти трехслойные, они просто шикарные! А, мне уже не терпится посмотреть, что это за куколка такая! И Ого, да она еще и с бантиком! Как наша дива! Очень классный такой беленький и в горошек! Может он меняет цвет? Проверим! И, наконец-то, сама куколка. Один, два, три, четыре, пять. Вот это она прикольная. Слушайте, она прям целая радуга. Нужно ее одеть, обуть, и, наверное, она будет еще поярче. Эти яркие бирюзовые глаза, волосы просто отпад. ну и конечно же вы все ее очень прекрасно знаете, ведь это же Пранкста, ведь это же Пранкста из театрального клуба. она мне очень нравится, просто отпадная кукла. ну что ж, а теперь давайте посмотрим, кто будет присматривать за питомцем. да, где наша подсказка? та-да! Смотрите, это же клуб противоположностей! Это тучка, тучка, тучка, вовсе не медведь, с дождиком и солнышко! Ну точно! Ну вы девчонки, даете! И малявки, Ой, чего? Специально такой шар принесли? Ага, вот это везуха! Вот это везение! Ну что ж, поехали смотреть дальше! Мне уже очень не терпится! Здесь у нас наклейки и последний слой. Ой, здесь шоу-бэби, такая красота. А вот это той с черным сердцем. Открываем первый же сюрпризик. О, как вы думаете, кто это будет? Угадали? Смотрите. Это Дон. Вот ее желтенькая повязка. Поехали дальше. Ой, а здесь пакетик уже открыт, я вам скажу. Кто это здесь открыл пакетик? А? И без меня. Главное, что все на месте, все есть. целости и сохранности. Вот ее костюмчик, такая яркая футболочка и джинсовый шорт. И здесь бутылочка. Та-дам! Такая разноцветная с белой крышечкой. Один пакетик вместе с ленточкой. И здесь должны быть ролики. Фу, я уже думала, что здесь один. Прям испугалась, второй найти не могла. Нет, есть. Вот они на месте. Желтые ролики Дон. А, класс. И открываем. Да, давненько. Я конфетки поп не открывала. И один, два, три, побеги. Вау, даже никто не упал. И... Куколка, один ребят. Вот она, хорошенькая, с розовыми волосами, с челочкой. Очень красивая куколка. Я от нее волги, честно. Она просто восхитительно. Вот и наша Дон, и она присмотрит за питомцем да. Ну что ж, ребята, я эту куколку обязательно разыграю уже после того, как девчонки вернутся с Америки. Так что подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это видео с конкурсом. Ну что ж, наши куколки отправляется в Америку за старшими сестричками четвертого сезона. Пожелаем им удачи счастливого пути! А если вы хотите увидеть, как они путешествуют, подписывайтесь на мою страничку Instagram И вы будете видеть самые свежие фотки с их путешествия. Ну что ж, мои хорошие, до новых встреч! Чао-какао!